я голодная ты чё чурка или как в ты где ездишь а я не знаю а твою мать главное через забор перепрыгнуть и все да пошел ты ты как это сказал сколько тут 500 этажей тихо тихо тихо тихо, всем привет с вами сергей егора это скилл в got online погнали Всем привет! Ну ну. А тут сразу? А ну привет. да, типа берите, что хотите, потому что тут сразу эта фигня будет. Окей. Что это? Что это? Это, это прыгающая, летающая машинка. А, вот. Что-то нашел кое-что. Нет. А вон там эти платформы а -а -а. красные. Я тоже Короче, понял. прыгать на е. На е? Да. Вот тоже красная линия нарисована, откуда прыгать. Ой, а? перепрыг. <с> um> а, поэтому красная линия что-то значит. Что... Да, да. Все, я понял. А, она, короче, сразу вперед прыгает, так что можешь... А! Блин, я добил, она не перезарядилась. <с and с hot> <sật> а! Че, не долетел? На второй аккуратно там она может мордой врезаться. Нормас, я не врезался. Или на третий, я на какой-то вылетел, короче. На второй или на третий. Не, Может, я... я прыгнул, а она у меня мордой врезала. Я нормально пропрыгал пока что. Да? да. Так, пока все гладенько. Блин, почему она так долго перезаряжает. Чел, кстати, мог бы и поставить здесь эти перезарядки. Сразу. Типа напры... не, ну, напрыгиваешь, да, от фигня заполняется. Так было бы намного удобнее. Оп! нормально пока все чётенько чётенько но залетает просто как по маслу я блин второй раз уже короче отспавни что у меня машина уже так о я прям перед чеком уже давай последний прыжочек главное там нет не все нормально что теперь на просто вниз Оп, на парашюте, на ЛГБТ-шном полечу. Так, все, обратно дали нашу тачку. А, так. Я забыл, что она перезаряжается. Понял. Тут, короче, следующий чек, когда этот возьмешь, и те... Ты что разорвался? Нет. Да, фак. Ну, чего следующий чек? Когда возьмешь, там потом следующий на дороге будет. Там, короче, стрелка там по такой у который стандартный там с машинкой стоит uh -huh. а туда теперь -то? а на волн а блин не туда вот а ты там стоишь что ли Ой, я я, я не... на крыше а блин нафиг я отрез. Эх. о бустеры стой стой Дурень. короче там жопа есть по этим по Пробай. волнам да по волнам а чек на черной платформе, да, там? Да, да, да, да. О, нифига ее флипнуло. Блин, меня напрягает волрайдик. О, все, нормально. Сейчас поеду, поеду, только не занесись. А, не, мы тут втроем все, уже на Оп, чек. В принципе, там на ради можешь не притормаживать, в конце там просто посередине вылететь. Так, дальше у нас на дороге. вылетел что ли упал не там чек на платформе там просто посередине этой вылетаешь и все ну типа не перелетели главное Но там по моему фиг перелетишь на молодой ничего нет уже ничего не ничего нет до конца просто ехать да да, да. и там примерно посередине выпрыгнуть а, да, и все а, а, блин нафиг респавниться а, я не знаю нафиг респавниться стал Ай. блин так Тормал тут боюсь. уже что-то по крышам гулять. Звум, звум. Опять волрайд. Right. Надо на него сразу попасть, я не хочу заново по ним ездить, мейк. Ладно, трясу, а нет все подъезд, нормально. Твою мать, занесло. А чувак походу на начале еще один сидит. Подсанчика. Ну да, у него еще та тачка она отмечена на карте, типа как другая. А он потому что, смотри, он э -э, там а был и... бустер на последней yeah. волне, там бустер, короче. У меня в первый раз не бустил. Твою мать! Опять! Я не вижу. Оранжевый. Он на чем-то похожим. Я хотел другую взять, короче, как у него походу, но потом я увидел Свингера и думаю, не. А. Ну, да типа, ну типа я на свингере какие-то проходил. Скил-тестики. Я до туда еще Блин. чего а а с... На маленькой скорости, да, сначала сгорел. Вышел что ли? Но. Ну, лох. Лавка. Не скилловый пацан. Ну. Так. Давай, давай, давай, скорость, высирай, высирай, скорость. Я, все, я поехал. Поехал? А, там на валрайде выше надо взяться, все, я взял, человек. Пушка. Там, короче, платформа, она разделяет кончик валрайда пополам и типа если снизу проедешь, но если, конечно, пролетишь под платформой, можно взять. Но а главное, я понял, выше взяться. Главное, ну. да, в нее не врезаться. О, на наконец... высоко вообще лететь? Да не. Там чуть наверх взяться. Ты большой брал? М да нет. Ну, типа так, чтобы повернуть и она смогла набрать скорость. И здесь, наконец-то, знаешь что? Тут икса, что? икса. Да? <с: <с: <с:> <с:> да, но она видимо ненадолго. Твою мать. А я что-то куда-то не туда полетел, по-моему. У меня опять закрутило, молясь. А я отсюда выйду? А я отсюда выйду. Или... Не, я отсюда не выйду. Ладно. Okay, Тут воспавнимся. Ч-то чел рано сгорел. <гас> Тут еще и на самолете. Братан. Да там в ними мне кажется эти чеки, да? Все? Да, да, в небе чеки. На кукурузнике на ком. <гас> а, ну это, типа спортивный кукурузник. Ой, видишь, как это натише усложнить прохождение я тебе потом усложню а ч ⁇ все самолет отмирают дают машину сейчас посмотрим что там ты ч ⁇ охренела что ли опять с дали если отрезать понимаешь ты почти до чека доехала блин ты Типа отвалился просто или че? Я просто отвалился. <свист> я ехал, ехал, ехал. Я так далеко вообще не заезжал. Ехал, ехал, Ой. ехал, она мне взяла и отвалилась. Вот себе. А. Нет, свинга какой-то вообще не управляет. Да, вообще. У меня тут 6 чеков осталось. Нормально. Просто уже по дороге. Там на самолете всего 2 чека было, такое. Типа, ты зачем? Через водичку перелететь. Uh -huh. А там еще какая-то трансформация. Три чека. Что дают? <плес> <плес> Дали этот мышмобиль. А тут на этой, короче, на этой маленькой <плес> машинке по лестницам покататься. Давай, давай, давай, давай, давай. Оп, заехал. Оп. Зря почерны там вышли. Тут интересно началось. Сдулись, не скилловые они. Но... Я, походу давай. тоже. Болеюсь. Ну, блядь, ты какой-то третий день всего в гонке играешь, господи. Оба. Но... А, ну тут, да, чел как бы удобненько тут стрелочки поставил, хоть знаешь куда ехать. Ой. Тири -тири. Катаюсь по тротуарчикам. Ой. Докатал. Так, тут у Так. Блин. Блин. Да ⁇ ёб твою маков. ну не верите, что мне... Нет, все, не придется. <связь> а, еще звонят. <связь> <связь> <связь> Я голодная. Ну да. Так, тут. А -а -а -а, ладно, хорошо. Поеду туда. Ладно, хорошо. Все, еще поеду сюда. Опс. Чик, чик, чик, чик. А ну да, да, все правильно. Блин, ну это Так, опа, Нормас. Взял чек. Теперь куда? А, все понял. И что это так? Как это называется? Куда? Нет, все засеялось нормально. Ой. Я не могу заехать <сíts> <сíts> на финиш. Ты тут не финишируй. Я постараюсь не разогнаться до такой степени, чтобы финишировать. Ну сейчас значит, на финиш стою, жду. Ну что, погнали? Погнали? Ту -ту -ту. -ту -ту -ту. А ну Easy все, если классик. Она у, меня... у тебя тоже затюненная? Да. Козелшон? Да. А ч нельзя? А мы продолжаем проходить тесты. Мы И... едем, едем, едем. Да. Это видимо будет что-то типа мышь мобилей. Нифига, ну у тебя там. Ну а да мы только на это же гоним. Ну да. А там где-то наверху. Так, куда куда куда-то ехать. Вот сюда. Змейкой. Что ты там долбился? Ну закачал так все узенько. Ой, я ш... понял, почему ты здесь долбился. Ай, лада, лада, лада, надо понимать. Так, все, я один взял, что теперь? А, теперь обратно. Окей. Да, не едь обратно. Поздно. А тут где-то широкий есть. А ты где? А, а все, я понял. типа вот другой кусок. продолжение. Так, это что-то какое-то странное. Лабиринтик. короче, перед чеком Ой, блин, тут этот. я уже понял. принял. Тут через, как оно называется, так, через клумбу прыгать надо будет. Сейчас, конечно, прыгать. Ну, она что-то легко взялась, эта клумба. Я пока еще нет. отъеду за ним. А я увидел. Зонтик сраный, ты тоже видел? Правда, до не убедить, потом лабиринтику условно. До бы свегового назад и вот закончится. Вс, взял. Так, стоп. А через клумбу я понял. Так, или не стоп. Или все-таки стоп. Да, стоп. Трес, <связь> себе? Куда тут? Где тут? Стрелочки есть киев, не знаки опознавательные. Я пока не понимаю. А как туда объехать? Где туда объехать? Там какая-то дверь, там какое-то здание. За забором, а за здание можно проехать? За этим нельзя проехать? Ты ч, чурка или как? Смысл? Ты где ездишь? А я не знаю. А твою мать! Дебил, я не заметил эту штуку. Я не заметил ту штуку. Она так типа близко стоит, я думал там просто типа перегороженная. А это как сделать? Ну Ладно, я сейчас на крышу заеду сначала. Я упал? А все, я понял. Ну да, туда. Я заехать не могу. Ит, О, заехать. Хладно. Адущий. Блин, я тоже не могу заехать. Так, главное не упасть. Согласен. Вот да, так что интересненько тоже. Так. Тихо. А, блин, наш передний привод нажил, маяк. Нормально перепрыгивает. Да, да, нормально. Ну, не, не быстро прыгает. Да я все, я, я просто разогнался что-то сначала быстро, потом успел остановиться. Так, по трубам. Так а тут что? А тут просто на крышу долететь. Так, а тут блин, -то я то понял. Переразгон Тихо, тихо, тихо с крыши не падай. Там перепрыгнуть или съехать? А там съехать. Ну, можешь съехать. Не хочу прыгать. На следующем, на следующем нужно долететь. А, ну там бустер еще стоит, я смотрю. А. Воу, воу, воу, воу, воу, воу! Чуть ли кубарям через эту трубу не перевалился. Так, а тут что? Так, че? как я понимаю, здесь нужно долететь вот так вот. Да. Эт, тихо, ну там стоп. Оп, я обогнал. А тут куда? А дальше на дорогу. Главное через забор перепрыгнуть и все. Да пошел ты, блин. Нахрен ты это сказал. Блин, она задолбала лагать уже. А уже хз и дрова уже только что обновились. Напрягает. Причем FPS это как бы и норм. А тормоза не норм. Ну не знаю. Я тебе в этом деле не советчик. Я не знаю, я могу сказать, видяхи пит. Да я понял. Да <связать> блин, типа, тут даже машин нету, трафика нету, типа, вообще пусто. О, братан, перед финишем помучаемся. Да ничего страшного. Там надо заехать на здание. Сколько тут? 500 этажей? Чё? <связать> ну ладно, я преувеличил. А, нехера, это по кругу ехать нужно? Да, и главное, я так понял, Фрёпперный не упасть. театр. Желательно. Ну я-то не упаду, у меня не такая мощная, да? Ну да, я могу переразгон здесь. Главное, чтобы этих не было. Тролирующих бустеров, а то задом еще все это ехать, если человек не очень. Но у меня, если что, ты впереди. Еее! Ч, все, Упал? Переразогнался? <г understands> не, я тут на повороте, я думал, там как-нибудь нормально. А, да а нет, там поехали. острый поворот, да. Там типа два обычных и один такой прям а -а -а -а. жёсткий и острый. Эть! врум мы мазафатер. Uh -huh. Так, блин, чуть не того Чуть не того, не этого Вот я посмеюсь сейчас, а бустер словишь В самом конце, да? Прям перед... Тихо-тихо-тихо, чуть не упал! На, на остром углех, что-то не захотела поворачивать Там уже полтачки чуть не вывесил У меня такая же была на первом этаже Ну блин, где там уже? Ну уже, в смысле. А, у тебя последний этаж, что ли? А, я фиг знаю, у меня этаж Ну Но я высоко Но у нас с тобой есть еще что Еще есть, но я сюда вижу бага-ма-ма-ма Кудешник У что, то Нет, не тебя а ты где-то сейчас надо мной? Ну да ты на этаж выше, да, Либо на этаж, либо на два где Нет, не, на этаж Верен? Да Ну смотри, ну надо мной это еще всё ещё есть Ёпт, Ну это, блин, далеко реально, много Я упал? Я стенку зацепил, у меня просто на тоненько Ты, кстати, по-моему, сейчас тебе на два этажа ниже меня Да, через один этаж ниже А, ничего ты там разогнался? Ну я тут типа еду, все спокойненько Ч, последняя Последняя? Да Блин, а ещё на них как-то гов когда быстро едешь Типа, медленно едешь, значит, морс останется, а быстро, значит, не очень. Багама, га ма ба га хорошо. А, так, я здесь тут нет не бухтока, я не вижу. А, Все, Стою перед финишем. Давай. Всё, ты тут. Я тут. Финишируй. Поехали! Ну а ребят, спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ну и всем удачи, всем пока.